Азбука скальпинга. Рад вас приветствовать. Представляю вашему вниманию новый курс, который полностью посвящен скальперской торговле. Вы узнаете, что такое скальпинг, какие методы работают в скальпинге и как использовать скальпинг, чтобы зарабатывать на биржевом рынке. Почему именно скальпинг? Скальпинг это тот вид трейдинга, который позволяет работать с минимальным стартовым капиталом. Скальпинг – это быстрое получение бесценного опыта биржевой торговли за счет огромного количества сделок, которые совершает скальпер в процессе торговли. Вы получите навыки железной дисциплины, которые пригодятся вам и в других видах трейдинга обязательно. Скальпинг – это понимание биржевых основ и понимание психологии трейдинга. Ни один другой вид трейдинга так близко и жестко не сталкивается с эмоциями, как скальпер, который торгует руками в биржевом стакане на биржевом графике. Чем короче таймфрейм? Чем короче сделки, тем больше эмоций и психология в этом задействована. Для многих скальпинг это становится источником получения драйва и адреналина и возможность зарабатывать огромный процент. Для некоторых это может быть аналог казино, но лучше ходить в то казино, где ты еще дополнительно можешь зарабатывать денег. А именно в скальпинге есть методы, которые позволяют вам извлекать выгоду из сделок, извлекать выгоду из биржевого рынка и немалую, если вы приложите к этому достаточно усилия. Какие я ставил перед собой цели, когда записывал данный курс? Я хотел дать вам полное представление о скальпинге от и до. Получив в руки данный курс, новичок, полный новичок биржевой торговли может стать профессиональным скальпером. Вы узнаете о всех готовых методах торговли, которые я знаю. Я научу вас автоматизировать ручной трейдинг, где это возможно и необходимо. Вы поймете психологию трейдинга, в частности психологию скальпера. Вы научитесь контролировать свои эмоции и соблюдать дисциплину. Необходим элемент в любом виде трейдинга. Вы научитесь контролировать свои риски и это основа сохранения своего капитала. Вы получите бесценный опыт биржевой торговли, который пригодится вам для всех других видов трейдинга, к которым, возможно, придете в дальнейшем. У вас возникнет вопрос: а работают ли мои методы трейдинга? Работают мои скальперские стратегии. Меня тоже беспокоит вопрос, когда я решил записать данный курс. Я не был уверен, что стратегии, которым я посвятил долгие годы, работают на текущий момент. Но мои сомнения развелись. Большинство стратегий. Те стратегии, которые я буду рассказывать, они реально работают. Реальная торговля, которой я посвятил время, записывая данный курс, доказала мне самому, что эта торговля реальная, что все методы, которые я знаю, существуют, работают, и работают, самое главное, на текущем биржевом рынке. Все свои дни во время записи курса я закрыл в плюс. И если смог сделать это я, то сможете сделать и вы. Посмотрите подборку некоторых сделок из видеоуроков, и вы увидите, какие можно совершать сделки, используя скальперские методы торговли. Зачем я раскрываю свои стратегии и секреты? На текущий момент скальпинг не является моим приоритетным направлением. Огромное количество часов я просиживал свое время перед монитором, изучая скальперские стратегии. И жаль, если все это пропадет даром. Я буду очень рад, если кто-то сможет воспользоваться моими наработками, которые я по крупинкам собирал и представил для вас в этом курсе. Но теория без практики – это пустая трата времени. Я могу поделиться ли с методами и принципами скальпинга? остальное остается только за вами торговля торговля еще раз торговля скальперы необходимый элемент биржевой торговли скальперы нужны для увеличения ликвидности чем больше пойдет по моим стопам и станет использую скальперскую торговлю тем лучше будет для всех видов трейдинга от скальпера до инвестора огромное удовольствие я получил от процесса записи данного курса еще раз я воспроизвел все свои эмоции Разложил все скальперские стратегии по полочкам и теперь уже полноценно понимаю, что эта торговля существовала, но и существует на текущий момент. Если вы будете терпеливы, то вы станете классным скальпером и это принесет вам огромное удовольствие и огромный драйв и самое главное, дополнительно еще финансы. Посмотрите подробнее содержание данного курса на страницах нашего сайта и используя все методы, которыми я с вами поделился в данном курсе, стать классным скальпером, который умеет зарабатывать этим видом трейдинга и вам остается сделать еще один шаг и окунуться в этот мир непростого но интереснейшего вида трейдинга скальпинг спасибо за внимание